Всем привет, с вами снова FIFA прогноз, в студии я Амир Сабиров и Глеб Нигмати. Привет, Амир. Глеб, привет. А, сегодня у нас ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. А, лондонский Челси принимает Мадридский Реал. Это у нас второй матч. Да. А, первый матч у нас закончился со счетом 1-1. 1-1, да, а, в Мадриде. В Мадриде. А, сегодня у нас вот такая вот вывеска интересная. Давай посмотрим, сколько в нас говорят. Да, давай. Так а, что у нас 1x ставка показывает, давай говори. Давай. Я оглашу Челси, ты Реал Мадрид Давай так Давай 1х ставка 2.32 за Челси а Винлайн 2.24 и фон Фонбет 2.30 Так, за Реал, значит, 3.36 1х ставка Винлайн 3.34 и фон Фонбет 3.25 Так, за ничего. 3.34 1 ставка Винлайн 3.24 и Фонбет 3.30 Ага. Ну что, каковы твои прогнозы, Мир? Я думаю, Челси пройдет. Все-таки они играют дома. <говорит> ну, я болею за Реал, потому что, во-первых, я играю за них, во-вторых, я всегда, когда смотрю, ну, Такие телевизор, топовые да, топовые матчи, я вот всегда болею за них. Ну, если, конечно, не Россия против них играет, естественно. Россия, российская команда. Да. да. Ну, ладно, посмотрим. Давай, Давай я посмотри. за Челси, ты за Реал. Поехали. Да. Что, ну что, поехали, поехали? да? До да, конца поехали. матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. Да, шуточки, шуточки, шуточки от... от Глеба. От Георгия Чендарцева да. и Константина Геевича. Так, ладно. Так, давай. Челси Какова твоя тактика сегодня будет, Амир? Ну, как обычно, тики-така. Тики-така, а у меня тики -така, будет автобус. Тики-така тики не Барселона, а Российская премьер-лига. Первый матч, кстати, верно. Очень много моментов своих не использовал. Почему, кстати? Потому что он верно <laughs> Я Наверное, думаю, потому поэтому... что его сломали. Нет, потому что он верно. И! Ой, как хорошо. Ну, вратарь сможет отбить. Угловой, да? Насколько я понял. Сейф хороший, да? Угу. Хорошо спас. Опять сейф. И... Сейф-Ас. да. <социators> <социators> <социators> Хорошая шутка. Георгиев-Черданцев. Давай, продолжаем. Пулюшич. А, нет, не Пулюшич. Моунт. No. No, как мамонт. На весик. Нет, на весик не получилось. Хаверт, so. а, опасно okay. может получиться, Вернер. В ну, давай, Варан. На Пулюшича. это американский легионер Пулюшич. Да? Здорово играет. Давно он, кстати. Сезону два. сезона два. Так. Перешел он из Баруси. Команда. Так и? Нет. Защитники. Здорово. И Вернер. Ой, Еще. Как он упал. Пуле Могла шиш? быть, кстати, Нет. травма. И сотрясение мозга есть. У кого? Был. У Что кого? Тебе? У футболистов. Нет, и, боимся, не, я у... Не, помню, не помню, кто был. Ага. И какой хороший слева проход с левого быть. Так, гол! И... Это гол! Хорошо. Так, хорошо. Амир, давай, сосредоточься. Хорошо. А то твои прогнозы, похоже, могут и не сбыться. Бензома, да, Завел? Угу. Неплохо, здорово, Неплохо здорово. да? Здорово. Пока колл у тебя очень хороший получается, как ты говорил. Да, у меня все прям по тактике идет. О. Ну у тебя тоже, кстати, неплохие защитники, просто я не знаю, почему они не справились не дать на вес не ожидали. Да. Так, ну вот первый тайм у нас завершён. Посмотрим статистику давай. Давай посмотрим статистику, кстати. Интересно, какое владение мячом на этот раз у меня. Слушай, смотри, у тебя один удар створ и один гол. Угу. 100% реализация, молодец. Класс. Так, так ну... у меня 5 ударов, 3 удара створ, владение мячом 48 на 52. У тебя чуть больше. Ладно. Неплохо, кстати. Точность ударов у тебя 100 процентов. У меня 60%. Вот как ни странно, я говорил, что могла быть травма, травма не случилась. Слава богу, мы не травмировали. Слава богу, да. Точность способ, кстати, смотри, 84-84. Поровно. Ну ничего. Ну что, начинаем. Разыгрывает Реал Мадрид. И проигрывает. Поехали. Не получится у тебя заколдовать моих игроков. Ну, посмотрим на этом еще все-таки и бабковищу не чтобы да. знать все так сейчас я тебе устрою ворфломейскую дождь здесь давай поехали ночь настроить так ладно офсайт овсайт ты прошел через мод защитников видно видно давайте ребята в атаку надо так варан звучит какое-то животное сможет ли он реализовать момент какой сейф? Ты видел, Амир? Да по-моему, не сейф. Он, по-моему, Сейчас посмотрим. Сейчас Это сейф. Нет, это не сейф. А, нет, Он смотри, не касался. Ну, кстати, это в мою пользу, что это не сейф. Эх, Хаверс. Это была просто неудачная реализация момента. Я хотел, кстати, играть на втором этаже больше. кстати, получилось, когда гол забил. Когда гол забил, да. Ну, так, в принципе, я понял, что лучше... Джима сыграл прям как дзюба, да? Кстати, головой да. очень хорошо. Защищал курсы. Главное дзюба. держать просто. Курсы да, по игре курсы, головой. Курсы по игре, да, за второго этажа. Эх, ну куда? Ну куда передачка-то? А, а? а -а -а. ну, это слишком не точно. Хорошо, брата, хорошо, и дальней. Ну эту, эту, ну куда Это не удар. Да. Это канте? Это канте. Это не удар, это ударчик. Как сказал бы Женя. К сожалению, нет его с нами. Но он будет здесь, обязательно. Здесь он, будет он будет обязательно, да. да. Помним, любим скорбим, здесь не подходит выражение. Ну, не кто первый? Ну, конечно же, Реал. Абрахам. Зря ты провел замену, похоже. Нет, у тебя подзащитник очень хороший. Я знаю. Вот видишь, как проявляется удар. Вау, нападающие, да. Выдают что-то странное. Нападающие отстают вот по уровню мастерства. Хат с надое. Поехали. Вот сейчас есть реализация. Почти, да? Я молчу, потому что мяч летит в мои ворота. Мне кажется, просто я немножко уже обрадовался. Канте. Абрахам, давай. Так, сейчас будет... Вот, сейчас вот есть у тебя шанс. Эх. Давай, давай. Просто прорвался как, а? Опа! И? Нет. Какой был удар. Бензама вот находился. опять, кстати, со второго Дубы. этажа. Лен, Блин, давай. Так, Мэнди, давай, давай, давай. Ну защитка отыгрывай. Как? Как они не забивают? Бока, милов... Подкат был великолепен. А просто... И! Абрахам! Нет, мой вратарь кащит Мой вратарь кащет. Я не знаю, Амир. Они не забивают. Так, сейчас напряженка. Забивать же надо. Кросс. Кросс пробежал, кросс. Полуфинал Лиги Чемпионов. Видимо, они решили, что полуфинал Лиги Чемпионов это полная ерунда. Да, все силы оставить на АПЛ. Так, И... реализация. Ой. Второй мог забросить. Ну что, все? Мадридский реал вышел. Вперед! не странно. Глеб со стажем одна неделя в Фифу. Обыграл Абира со стажем 4 года. Ну да, какая у тебя одна неделя? Ну, может быть, 2. 2-1 по сумме. Двух матчей. Реал проходит дальше. Реал проходит дальше. Как это ни странно? Давай посмотрим статистику. Смотри, 12 ударов шейф створ просто... ты владел, кстати, мячом отборов. достаточно, ну, конечно, меньше, чем я Отборы до да, 1 у тебя три удара ты три удара в створ слушай, ну ты вообще я просто тачер. ну ладно ну что, закончен наш прогноз Реал Мадрид обыграет Челси со счетом 1-0 в гостях как думаешь, возможен такой исход? Я просто злорадствую, что мой счет сбылся. Радуюсь от того, что Реал все-таки забил, выиграл, победил. Но я думаю, что все-таки голов будет побольше. То есть 2-1, возможно, будет. Челси все-таки сильная команда, головы они должны забивать. Я думаю, Челси все-таки должно дожать во uh -huh. втором матче. А ты как думаешь, сколько голов, кстати, Челси забьет? Больше, чем... 1-2, где-то вот так вот. Все-таки дома они играют. Должны, uh -huh. должны быть. Вот ну так. что, посмотрим, что будет в реальности. Спасибо тебе за матч. Давай, спасибо. Да, с вами был мы, Амир Сабиров и Глеб Тигмати. Увидимся. Увидимся.